А, там есть место Таня, Татьяна и Максимин. тут есть место на самом деле. Добре. Добрый всем добрый вечер. Рады вас сегодня витать. Вельми приемно, что вас так шмат. Меня зовут Наста Лойка. Я представляю Волонтерскую службу Правоохранительного центра Весна. И мы распочали невеличкую серую публичных лекций по разных правопророчных темах. И до этого вельми шмат причину и причины в том, что есть полное тикавость до правого человека пошлым часам с уликом некоторых подей у не только. И нам вельми шмат задают конкретных пытаний часто, и вот тема, с которой мы решили начать сегодня, она как раз связана с актуальными выкликами для Беларуси, которые, нажали актуальную уже шмат годов, и которые, как бы, тенденции меняются, часом не меняются. И... А, миновито вот на сегодняшний день мы на каждый день наполнят ругливымы питанием, а чему вы не признаете и кого сте политвяснял, а чему кого сте признаете и а те требы кого сте признавать политвясням, а что по вынеку за это бывает и чему люди так мкнуться отримати гэта статус и хто их гэта вызначает, там по яких подходах и для того, как каждый раз не отказывает на гэта питання. Мы вы решили один раз провести публичную лекцию. А, Пришьем сегодня хочу попирядить у нас гэта лекция отбывается с онлайн трансляцией, а, тобог запис буде досяжны и посля сама лекции и как бы будем активностью меню моих коллегов ä, скидывать просто с посылку за отказа протягивала на это питание, а, так что сегодня я вас закликаю а не только важливо послухать то, что будем мы сказать, а кто напрямую дело, потому что как, это будет встреча, которая уже будет зафиксирована. И с великой приемностью хочу представить нашего сегодняшнего основного лектора, его зовут Владимир Еворский, и он как раз узначаливал карантинную группу, которая распроцовывает хирующие принципы по вызначению политвязнёй. Я сподяюсь, что я нам расскажет и про саму процедуру, каким чином у Волголе распроцовывались все эти критерии и так само трошки приклада у запошних подзе, я напомню так само расповеду. И у вас будем акчимы задать питание, то вы можете не соромиться в любой момент, удаклонять все, что вас текает, все, что вам не заразумело. Ось, а я не буду робить долгий уступ и напомню передаю слово нашему лектору. Спасибо. Наверное, такое очень громкое слово «лектор». Я не уверен, что это прямо такие лекция, как в университете. Скорее всего, это представление определенного подхода как работают правозащитники почему они так делают и что именно они делают какие цели они преследуют в этой деятельности я не случайно написал что здесь определение правозащитника понятие политически заключенный поскольку я вам представляю именно подход разработанный правозащитниками который основан на правах человека основан на международном праве по правам человека и именно поэтому он имеет свое определенное правое обоснование. Политики в разных странах, конечно же, оперируют теми, термином политически заключенный совершенно по-разному. Если вы попробуете найти логику в употреблении этого термина политиками, то, наверное, вы запутаетесь, потому что вы логики употребления этого термина политиками не найдете. Но в нашем подходе мы лет пять-шесть назад встретились с правозащитниками из разных стран и увидели, что у нас есть общая проблема. У нас есть люди, которых преследует власть, но мы не можем их четко определить, что они, за что они преследуют, что власть делает это неправильно. У нас нет каких-то критериев, четкой позиции, как объяснить, почему одного человека мы признаем политическим заключенным, а другого нет. Поэтому мы решили сделать международную группу, в которую вошли правозащитники из России, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Украины, Белоруссии, Польши, Литвы. И такой вот широкой группой мы решили попробовать создать определенное руководство, построить те принципы, на которых бы... Нам нужно было построить свою работу именно по тому, как определять, кто является политическим заключенным, а кто не является политическим заключенным. Сразу же мы, конечно же, опирались на опыт международной амнистии, которая впервые ввела в оборот это понятие, вообще как политический заключенный, которая, в принципе, оперирует таким понятиям, как более известным, как «узник совести». Это понятие очень широкое, оно на самом деле очень известно советских времен. И, конечно же, мы решили не забирать у международной амнистии этот термин и оперировать просто более широким понятием политический заключенный. Но мы полностью изучили опыт международной амнистии. Кроме этого, Совет Европы, такая организация в Европе, которая объединяет около 50 государств Европы, к сожалению, Беларусь не является членом Совета Европы. Но, тем не менее, эта организация, она ключевая на континенте в определении стандартов прав человека. Она тоже подошла к вопросу политических заключенных. И в нескольких резолюциях Совета Европы существуют некие определенные критерии определения, кто является политическими заключенными. В частности, в прошлом... Когда была проблема политических заключенных в Азербайджане, то Совет Европы в, в диалоге с Азербайджаном именно пользовался своими критериями, разработанными по определению политических заключенных, и это привело к освобождению нескольких десятков политзаключенных. Проблема заключалась в том, что критерии Совета Европы оказались очень нечеткими и довольно узкими. И что привело к тому, что на сегодняшний день в Азербайджане находится порядка 70 политических заключенных, но которые фактически не признаются Азербайджаном как политические заключенные, а Совет Европы своей, со своей стороны не может доказать, что, это, что они являются политическим заключенным. То есть мы столкнулись с проблемой, что э, даже тот подход Совета Европы, который есть, он не в полной мере... Соответствует тем требованиям жизни Которые выдвигает жизнь у нас Если мы посмотрели на опыт Беларуси, Украины То оказалось, что этот опыт Совета Европы он, на самом деле Он тоже узкий И нам не совсем подходит Поэтому мы решили взять опыт, который есть в Совете Европы, определения, которые были в Международной амнистии, и разработали руководство, которое по своему содержанию оно гораздо шире тех принципов, которые использует Международная амнистия, либо Международная организация Совет Европы. Наш подход базируется на том, что в в первую очередь мы рассматриваем вопросы лишения свободы. То есть мы не говорим о всех видах политических преследований, которые существуют в различных странах, а именно говорим о лишении свободы. Это на самом деле не очень простой вопрос, что такое лишение свободы. И в принципе нам пришлось очень долго поработать, чтобы выработать какие-то критерии, что означает это лишение свободы. Потому что в разных странах власти ухитряются совершенно очень изощренными способами э, преследовать людей. Например, в Китае э, в десятилетия держа, содержали одного из правозащитников, содержали в заключении дома. То есть он просто был, и в принципе это было не на основании даже решения какого-то органа власти, но он десять лет не мог покинуть территорию своего дома, поскольку там стояла охрана, которая ему не позволяла э, покинуть территорию своего дома. С точки зрения международных стандартов это тоже лишение свободы. Мы тоже анализировали ситуацию в Беларуси. Например, является ли химия там принудительный труд в определенных случаях является ли например работа в колонии поселении и так далее то есть есть такие формы которые квази свободны вы как будто не в колонии находитесь да там нет даже ограничения но вам запрещено покидать этот населенный пункт вы должны работать на определенном предприятии это тоже оказывается лишение свободы но мы решили, что лишение свободы должно иметь какой-то более-менее длительный период. Поэтому мы не рассматривали, мы решили, что как минимум точно, стопроцентно мы не рассматриваем случаи лишения свободы, которые менее суток. То есть если человек пребывает менее суток, то мы уже 100% не рассматриваем. Дальше мы смотрим, это уже зависит от обстоятельств. Пограничный случай – это несколько суток. То есть, э, в принципе, содержание без санкций суда в демократическом государстве максимально допустимо в течение 72 часов. И для нас это вот 72 часа, и от 24 часов до 72 часов – это пограничный случай, когда мы можем при определенных обстоятельствах рассматривать этот случай как лишение свободы. Но после 72 часов мы можем точно говорить, что э, это уже лишение свободы, и мы рассматриваем таких людей в контексте политических заключенных. Э, в, в данном руководстве здесь критерий, именно, ну, то, мы, определение звучит именно так, что это содержание лица в любом месте, если оно не может его покинуть в силу любого принуждения, либо подчинения решения. То есть, э, главная суть наша, например, есть во многих странах практика похищения людей и содержание, вот, на, э, по, несколько суток, содержания без, без какого-либо документирования, просто людей содержит там на каких-то дачах, санаториях, ну, вообще, даже не, не в, в следственных изоляторах, либо где-то, их просто содержит в неизвестных местах. Такие практики, она на самом деле очень Есть такая практика на постсоветском пространстве, она не новая. Это тоже лишение свободы, поскольку по международному праву, если такие есть очень серьезные подозрения о том, что это такое пропажа человека, она была осуществлена людьми, которые имеют отношение к правительству. Значит, правительство имеет прямую ответственность за такие действия. Соответственно, можно говорить о том, что это лишение свободы, и государство несет ответственность за такие действия. Например, такие случаи похищения, они распространены в Чечне были. Такие случаи похищения сейчас происходят регулярно в Крыму. Когда человек пропадает, его буквально месяц-два не могут вообще нигде найти. То есть милиция говорит, у нас его нет. Все говорят, что у нас его нет А потом он либо всплывает, либо, не, ну, либо возникает где-то этот человек Либо он вообще пропадает, либо еще как-то ну, то Но в случае задержания этого человека Он, например, есть на видео зафиксирован Где четко видно, что это работа определенных служб Соответственно, кроме государства Никто другой не может это, осуществлять такие действия В данной ситуации государство несет ответственность за такие действия то есть, еще очень важный такое приюдиция, что мы понимаем, что мы рассматриваем отношения человек к государству. То есть, есть еще случаи, когда частные люди похищают каких-то активистов. Мы такие случаи не рассматриваем, но здесь важно смотреть, опять же, есть случаи в Латинской Америке, где частные, частные вот эти корпорации они с государством настолько переплетены, что в принципе здесь идет речь о политических также преследованиях в контексте, когда в этом замешаны частные структуры. Ну и, например, в Украине такие случаи были во время последнего Евромайдана, когда частные охранные структуры, они фактически похищали людей и в определенное время содержали их в определенных местах под фактически руководством правоохранительных органов. Но, тем не менее, такое вступление о лишении свободы, оно важно, что мы говорим о случаях лишения свободы. Второй очень важный момент, который для нас нужно прояснить, это вопрос политических мотивов. Этот, этот вопрос не всегда важен, но в большинстве случаев он для нас важен. Нам нужно определить и, и отделить все-таки э, любые неправомерные действия государства по отношению к обычному человеку. И именно политические преследования. Одним из критериев являются политические мотивы. В частности, Совет Европы считает, что в каждом таком действии должны прослеживаться четкие политические мотивы. Более того, сам человек должен доказать э, такие политические мотивы государства. Именно в этом э, нам не очень нравится подход Совета Европы, когда э, человеку, которого преследуют, нужно доказывать каким-то образом, что государство именно имеет какие-то политические мотивы. Например, если смотреть на практику Европейского суда по правам человека То нужно было доказать, что Суд получал какие-то Директивы, либо руководства По тому, как решать То или иное дело Без таких доказательств Совет Европы отказывался понимать Что это политически мотивированные Преследования, рассматривал это просто Дело как в контексте уголовного права Поэтому наше руководство оно гораздо, Немножко шире Рассматривает вопрос политических мотивов фактически сводя его к тому что оно сводится к тому что власть делает действия которые направлены на удержание власти первый мотив и второе это на принуждение кого-то прекратить свою публичную деятельность то есть здесь уже есть достаточно четкий критерий что человек которого преследует он должен осуществлять какую-либо политическую деятельность ну, не обязательно политическую деятельность, публичную деятельность. Это может быть общественная деятельность, журналистская деятельность, но она должна быть публичной. Если он сидит у себя на хуторе, условно говоря, то и никого не трогает, то в этом вопросе гораздо сложнее усмотреть политические мотивы такого преследования. Но все равно нам нужно попробовать дать ответ, рассматривать то или иное дело, почему это делает власть именно с этим человеком. Почему она не делает это с другими людьми? Почему с другими людьми она ведет по-другому? И когда мы найдем этот ответ, тогда мы можем говорить о политических мотивах или это, например, просто коррупционный интерес, или это просто неприязнь какого-то чиновника к определенному человеку. То есть, на самом деле, этот, эта подоплека очень важна при рассмотрении каждого дела и определении этих политических мотивов. Эти два таких определения, первых, они очень важны, потому что я их в дальнейшем буду использовать, и я презумирую, что они, в принципе, для вас более-менее понятны. То есть мы даем политические мотивы, на самом деле определение политических мотивов достаточно широко, чтобы фактически любую публичную деятельность подвести под вопрос политических мотивов. И еще раз подчеркну, что если мы обратимся к Совету Европы, то Совет Европы гораздо консервативнее в этом понимании, и там политические мотивы нужно доказывать именно фактическими доказательствами. Не какими-то такими умомышлениями, какими-то логическими заключениями, а должны быть доказательства, свидетельства лиц, документы, которые четко доказывают, например, там, что Милиция действует по направлению там, против этого лица, оно имеет там, другие свои политические цели. В большинстве дел так доказать, как требует Совет Европы, политические мотивы невозможно. Потому что, например, в условиях Беларуси такие доказательства получить практически невозможно. То есть, конечно, бывают случаи такие совершенно анекдотические, но, скажем, этих случаев не, не более 20%. Например, в Украине за всю историю я знаю три случая, когда были доказаны действительно политические мотивы преследования человека, и это произошло только потому, что были получены каким-то способом документы, которые это подтверждали. Например, один судья прямо признал, что ему звонили из администрации президента, чтобы он так судил. Либо были определенные письма, документы, которые доказывали, что нужно было закрыть этого человека. В руководстве политических заключенных, которые разработали правозащитники, на самом деле есть две категории политических заключенных. Об этом... Почему-то очень мало вспоминается в публичной дискуссии в Беларуси, но на самом деле это очень важный момент. Почему? Потому что это очень такое очень серьезное разделение. Разделение на эти две группы имеет под собой это разные, во-первых, основания для определения, кто является кем, а во-вторых, совершенно разные последствия и те требования, которые правозащитники выдвигают к государству. Если мы говорим о первой категории, то, например, требования в первой категории политических заключенных, оно однозначное и, как бы, оно безусловное, это освобождение и реабилитация такого человека. То есть здесь нет никаких вопросов, что нужно делать в этой ситуации. Во второй ситуации это другая группа политических заключенных. Здесь требования, они другие, они тоже могут включать в себя требования освобождения человека. но... Чаще оно содержит требование незамедлительного пересмотра принятых решений при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранение тех нарушений, которые привели к тому, что мы назвали этого человека политически заключенным. Потом будет более-менее поя... обья... объяснено, почему именно такое требование и почему... Такое требование при выдвижении такого требования в более половины случаев на самом деле ведет к освобождению этого человека, потому что в таких делах, если бы был справедливый суд, то этому человеку, скажем так, не грозило бы лишение свободы как таковой. Итак, что же за вот эти вот две группы политических заключенных? Первая категория политических заключенных, она основана в первую очередь на той категории узников совести, которую разработала международная амнистия. Но она шире, чем вот эта категория, которую использует международная амнистия. Первое лицо – это лишение свободы из-за убеждений, а также в связи с ненасильственным осуществлением основных прав и свобод. То есть речь идет об осуществлении, например, свободы слова, свободы мирных собраний, свободы ассоциаций, свободы религии и других подобных свобод. То есть если моя деятельность направлена на это и меня преследует только по... Только на основании того, что я, например, осуществлял какой-то там религиозный культ или создал, религиозную, или создал просто организацию. Например, уголовное преследование людей за существование в незарегистрированной общественной организации – это в чистом виде вот преследование по вот этому признаку. Поскольку Считается, что само объединение по себе, преследование за участие в таком объединении, если оно не наносит обществу никакого вреда, это в чистом виде политическое преследование, как узника совести. Второй критерий, он уже не входит в классическое понимание в международной амнистии. Здесь очень важный момент, он направлен именно на правозащитников, активистов, которые... Действия которых направлены на защиту прав других лиц. То есть они не осуществляют свои права непосредственно, но они защищают права других лиц. И это очень важный момент, поскольку во многих странах есть примеры, когда людей преследуют именно за такую правозащитную общественно активную деятельность. И третье – это лишение свободы исключительно по какому-либо дискриминационному признаку. Например преследование людей за во многих еще странах есть уголовное преследование за однополые сексуальные отношения. Это классический пример будет политического преследования, который будет подпадать под вот эту первую группу политических заключенных. Можно приводить еще другие примеры, когда в других в разных странах есть подобное уголовное преследование людей по дискриминационному признаку. Или за э, то, что человек э, принадлежит определенному сообществу, которое дискриминируемо. Например, опять же, он э, привязывает себя к ЛГБТ-сообществу и, например, всех э, членов такой организации местной она, например, запрещена. И всех членов такой организации, например, э, Ждет уголовное преследование и, соответственно, лишение свободы там, на несколько лет. Это такой классический пример был. Вот два или три года назад в Уганде была запрещена одна из организаций, которая защищала э, права ЛГБТ-сообщества, и, соответственно, все члены организации... Они э, преследовались, и многие из них, кто не убежал из страны, они попали в тюрьму на многие на достаточно долгие сроки. Все они попали в эту группу, первую группу политических заключенных. Повторюсь, что здесь... Э, очень четкие требования. Здесь нет никакой незаконной деятельности, которая была бы незаконная в демократическом государстве. В основном, эта деятельность направлена на реализацию своих прав. Поэтому здесь не может быть речи о каком-то насилии со стороны лиц, либо о совершении каких-то преступлений, которые могут быть преступлением в любой из демократических стран. И именно поэтому здесь... Безусловное требование немедленного освобождения и э, реабилитации человека, который является э, политическим заключенным, который относится к первой категории. Вторая категория политических заключенных она сложнее, и именно поэтому требования правозащитника здесь гораздо шире, чем э, в, в первом случае. Итак, рассмотрим первые четыре именно критерия, по которым мы относим ко второй категории политических заключенных. Первое – это лишение свободы в нарушении права на справедливое судебное разбирательство иных основных прав и свобод. Речь идет, например, о применении пыток, получении доказательств с помощью пыток, незаконное получение доказательств каким-либо способом и потом использование в судебном процессе на основании этого осуждения человека и так далее. То есть есть множество нарушений, которые могут быть во время судебного разбирательства, которые неприемлемы с точки зрения международных стандартов. Очень важный момент, что мы именно рассматриваем... Нарушение с точки зрения международных стандартов, а не с точки зрения национальных стандартов Поскольку национальное законодательство очень часто может само по себе устанавливать какие-то нарушения Второй критерий – это лишение свободы основано на фальсификации доказательств вменяемого правонарушения Либо при отсутствии событий или состава правонарушения, либо его совершения иным лицом то есть, в принципе, вот эти вот все последние случаи в Беларуси, когда речь идет о неправдивых свидетельских показаниях, фабрикации дел откровенных, вот эти вот все дела, они попадают полностью под вот этот вот критерий, который... Ну, не, не говоря уже о нарушениях права на справедливый суд во многих случаях, но вот это критерий, который на самом деле в Беларуси очень четко понятен. То есть э, он здесь используется, наверное, наиболее часто, э, хотя если мы посмотрим на постсоветских странах, в постсоветских странах во многих используется... Э, Такие вещи. То есть это есть и в России, это есть в Азербайджане. Например, в Азербайджане половина правозащитников это все наркодилеры. Потому что им ни много ни мало, им всем шьют, что у них находят наркотики, и им всем грозит от 7 до 15 лет. То есть там все очень гораздо серьезнее, чем в Беларуси, можно так сказать. Третий критерий – это непропорциональность наказания. То есть мы говорим о том, что человек действительно совершил какое-то преступление, но в данном случае мы говорим о том, что продолжительность и любое условие лишения его свободы явно непропорционально, неадекватно тому правонарушению, которое он совершил. И это очень сложный вопрос, потому что здесь, конечно же, нужно смотреть национальную практику наказаний по вот таким вот, по такого рода делам, хотя многие страны, например, в Беларуси вообще очень жесткая криминальная политика, и по многим делам, которые, в принципе, достаточно безобидны для общества, люди получают достаточно большие сроки с точки зрения, например, международного уголовного права, это... Э, достаточно жесткая правовая система, но тем не менее здесь нужно смотреть и если эта неадекватность будет доказана, что например э, человек за э, есть другие приговоры, где человек точно за такое же правонарушение получает там, условно говоря год-два а здесь он получил 5-7 то это конечно же явно непропорциональное э, в, в наказание такого человека и такой человек признается политическим заключенным уже после Наказание, когда это наказание начинает применять И четвертый такой критерий Это когда лицо, лицо лишено свободы избирательно по сравнению С другими лицами Мне сложно сказать В Беларуси привести такой пример В Украине такой классический пример Был это дело Юлии Тимошенко То есть она как раз Это тот критерий, по которому Этот критерий как раз она проходила по этому критерию Критерий он как правовой принцип родился в США И сейчас он применяется во многих странах И в принципе он основан на конституционном принципе В принципе, равенства всех перед законом То есть принцип равенства всех перед законом Он говорит о том, что мы не только равны в том Какие у нас права и обязанности А и какая у нас ответственность перед законом и если десять человек условно говоря за такие же действия не нарушают а десять человек не наказывают за такие действия вообще никак либо дают штраф а одиннадцатому дают уголовное наказание с, с огромными последствиями то в таком случае имеется неадекватная государственная политика и говорится об избирательном правосудии в Америке это ведет к оправданию человека То есть если будет доказана такая практика Во многих европейских странах тоже это, Например такой принцип активно применяется во Франции, в Германии То есть это один из способов защиты в уголовном производстве И конечно же на постсоветском пространстве этот принцип не очень развит Но тем не менее в политических именно преследованиях Власти очень часто используют Подобные вещи в народе это называется как ⁇ бы, друзьям ничего ⁇ а врагам ⁇ закон ⁇ То есть когда мы применяем закон, когда нам удобно. Если это доказать, тогда мы можем говорить о том, что это случай политического заключения. Мы потом еще детально просмотрим на определенных примерах, когда какие случаи подпадают под какие критерии. Если у вас будут вопросы, то мы в конце, конечно же, я попробую более детально разъяснить те или иные принципы, поскольку я понимаю, что они в принципе могут звучать достаточно общее, но поверьте, здесь под каждым словом, каждое слово оно имеет свое юридическое обоснование, именно не политическое, а юридическое обоснование, и в этом наш подход. Он отличается какие являются исключения во первых как я уже говорил для по политическим заключенными не признается лицо которое совершило насильственное правонарушение против личности за исключением случая необходимой обороны или крайней необходимости причем в принципе в нашей правовой системе в Беларуси в Украине, в, вообще, в советской даже правовой системе, концепция необходимой обороны, крайней необходимости очень хорошо разработана. На самом деле, и она может применяться, поэтому, если э, в ответ даже на какие-то незаконные действия правоохранительных органов, которые... Там, например нападает на какого-то человека вы за него вступились и совершили насильственные действия то в данном случае вы не будете считаться такими что совершили насильственные действия в этом смысле этих и можете признаваться политическими заключенными то есть здесь очень важно понять почему человек осуществляет те или иные насильственные действия. И если они идут, классифицируются как необходимая оборона или крайная необходимость, тогда они могут быть приемлемыми. Хотя для случая узника совести речь идет все-таки, когда мы говорим о первой категории политических заключенных, мы всегда все равно говорим о том, что человек должен быть освобожден безусловно но человек не должен совершать насильственных действий любых. То есть против человека он не может совершать насильственных действий. У нас была долгая дискуссия, может ли человек совершать преступление против имущества. Это очень тонкий и сложный вопрос, потому что, условно говоря, Каждое мирное собрание – это нарушение права собственности определенных лиц, потому что если проходит тысяча человек, она не может хотя бы как-то там немножко не повредить имущество государственное или там какого-то иногда частного лица. Это происходит. Поэтому мы решили, что э, здесь очень важный момент, что мы четко против э, так называемых э, расовых, Погромов. То есть мы против насилия, против людей, либо преимущества, которые продиктованы э, на почве ненависти, либо призывали к насильственным действиям по дискриминационным признакам. То есть, если это нападение, например, по э, признакам расы на каких-то лиц, либо по признакам их там, сексуальной ориентации, либо там, еще по каким-то признакам дискриминационным, тогда мы можем смело говорить, что такие нападения, например, поджигание имущества, там, уничтожение имущества таких лиц, это однозначно таких лиц не можно, нельзя называть политическими заключенными, поскольку их насилие направлено против конкретных лиц и против конкретного имущества с определенными целями именно на почве ненависти. Очень сложно смотреть на протесты против государственной политики. В данном случае, опять же, мы смотрим, что когда речь идет о насилии, например, против работника правоохранительных органов, мы всегда рассматриваем цель такого насилия. То есть, опять же, если это попадает под случай необходимой обороны или крайней необходимости, тогда такое насилие может быть приемлемо против физического лица. Если же это просто насилие ради насилия, тогда это явно неприемлемо, поскольку правозащитники не могут защищать... Насильственные способы Реализации прав Более того, если вы говорите о мирной собрании Реализации права на свободу мирных собраний То э, применение насилия э, Агитация за насилие Оно всегда приводит к тому Что, скорее всего, это мирное собрание Будет признано немирным Это значит, что оно утратит Все гарантии защиты Которые на него распространяются Конституцией, и международными документами Именно, но когда мы говорим об имуществе, тогда здесь рамки шире протеста, чем э, насилие против физического лица. Поскольку э, повреждение государственного определенного имущества, оно допустимо, как если это форма протеста. Э, например, в классическом в этом деле мы э, приводили пример э, дела о сжигании национального флага. В Соединенных Штатах Америки, когда во время протеста сжигали, как протест против государственной политики, американский флаг, и потом человек был осужден на пять лет уголовного наказания за такие действия. Но это дело было, дошло до Верховного Суда Соединенных Штатов Америки, который отменил этот приговор и признал, что это действие защищается... Конституции США. И до сегодняшнего дня уже более 30 лет в американском обществе идет дискуссия, можно ли таким образом выражать свой протест. Но здесь, конечно, идут конфликт, патриотические чувства людей. То есть здесь вопрос о том, что это именно не в том, что это обижает как-то государство или там... Не то, что государству жалко определенное имущество, а именно вопрос в том, что это обижает определенные патриотические чувства. Но когда речь идет о каком-то простом имуществе государства, которое, возможно, имеет какое-то символическое значение, но, в принципе, оно восстанавливаемо, или там нет какого-то серьезного вреда ему, тогда мы считаем, что это не... Никак нам не мешает признать такого человека политическим заключенным. Поэтому, в принципе, нужно рассматривать вот эти вот дела очень детально. Почему человек делал это, для каких целей, как вот это насилие возникло, был ли это ответ на насилие, потому что мы, например, очень долго спорили в Украине, как рассматривать вот эти вот демонстрации, когда... Милиция применяет незаконное насилие против демонстрантов. Демонстранты начинают применять э, насилие против правоохранительных органов. После этого, соответственно, э, заводятся уголовные дела против уч участников этих демонстраций. И мы пришли к выводу, что здесь нужно опять же смотреть на действия таких лиц. Если... Эти лица приходили на демонстрацию с целью именно нанесения вреда, использовали, например, огнестрельное оружие, тогда мы не сможем их признать политическими заключенными. Но если они защищались, там, бросали какие-то камни, которые, в принципе, не убивают людей, то есть они там, поджигали шины, условно говоря, то в принципе поджог шины сам по себе, он не наносит физического вреда человеку. То есть это инструмент защиты на самом деле от того, чтобы милиция не продвигалась дальше. Поэтому такие формы протеста, они нами все равно классифицируются как ненасильственные формы протеста. Но здесь, конечно же, грань очень сложная, здесь нужно рассматривать очень детально каждую э, ситуацию. Например, ситуация 2010 года для нас тоже классифицируется как абсолютно ненасильственная акция, и то, что там происходило, и это происходило, вполне вписывается в понятие мирной демонстрации, и поэтому осуждение тех лиц, все осужденные, которые тогда были, они были признаны политическими заключенными, потому что именно потому что... Сама акция и весь протест, несмотря на определенные как будто формы насилия, они нельзя их классифицировать именно тем насилием, под которым мы понимаем те исключения, когда мы не признаем людей политическими заключенными. Ну и третий такой очень важный критерий – это мы не признаем политических заключенными тех лиц, которые выступают которые, во-первых, насильственные действия применяют, а во-вторых, они направляют свои действия на упразднение каких-либо прав и свобод. Например, они своими действиями запрещают чью-то демонстрацию, разгоняют чью-то демонстрацию, устраивают погром какого-то офиса, другой партии, другого там, общественного движения. И потом за это их осуждать. То есть мы никогда таких лиц не признаем политическими заключенными. И это очень актуально для праворадикальных протестов. Они очень распространены в России, в Украине. И у нас было таких очень много случаев, когда мы не признавали таких лиц политическими заключенными. Кратко, наверное, это все. В конце я хотел бы очень сказать, что это руководство, это не такой документ, как Конституция, который никогда не будет изменяться. Мы постоянно анализируем практику, это руководство, эти принципы. И в ближайшем будущем мы собираемся его, возможно, немного пересматривать. Мы будем изучать опыт Хотим собраться опять из, с правозащитниками из разных стран и посмотреть опыт применения этого руководства. Оно работает уже на протяжении трех или более трех, трех лет, и нам интересно посмотреть, насколько эффективно, насколько оно реально насколько жизнь его протестировала, насколько все случаи действительно подходят под это руководство, какие случаи не, подход, не подошли и почему. И поэтому э, мы, э, из, мы всегда с интересом и нам всегда очень важно услышать критику. И я вас прошу присылать критику повод на вот этот электронный адрес, если она рациональная, то мы ее всегда используем, мы всегда к ней прислушиваемся. Эмоциональную критику тоже можно присылать, но к ней мы меньше прислушиваемся. И тем более к политической критике нам очень сложно прислушиваться, потому что мы не Пользуемся политическими инструментами, мы не оперируем понятие выгодно, невыгодно, друг, враг. Мы э, именно специально перевели этот весь вопрос в юридическую плоскость, чтобы государства, которые ответственны за э, такие политические преследования, они не могли уклониться на международной арене от того, когда их обвиняют в том, что у вас есть политические заключенные Им сложнее отказаться и сказать, что у нас нет таких политических заключенных Когда у нас есть юридически аргументированная позиция И это уже много раз было использовано И многие государства они действительно прислушиваются к этой критике Когда эта критика построена на юридических аргументах Поэтому мы все-таки... Будем продвигать свое, и именно поэтому правозащитники строят работу свою именно вот так вот. Я с радостью отвечу на ваши вопросы, но именно после того, как мы немножко расскажем о тех делах, которые были в Беларуси. Доброе. Владимир, я бы хотела зараз трошки практичный аспект, может быть, показать, как это была торы. Каким чином там признаются, по каких критериях вычисляются политвязни, а, а, да, <laughs> а, и а, трошки, может быть показать практики, каким чином как бы практически отбывается в деятельности правоохранительных организаций, да, живой механизм. А, То есть, что уже кучало про два критерия, два подхода, они были связаны с тем, что есть сразу артикулы у Криминального кодекса Республики Беларусь, по которых любого человека, которого переследуют и затримывают, и позаблагает оно автоматически будет признаваться политвяжным ними, да, то это, например, деятельность там я организации, что-нибудь, сотруд при прям, любые дифференцированные артикулы, связанные там с образцами кого-то, с служебной особой, там у нас есть некакие подходы. А, это одна ситуация. Другая ситуация, когда людей все таки переследуются по любым иным артикулям Криминального кодекса его физично физически и тут, отповедно, мы не можем сказать, что человек же был добрый он же занимался гуманитарной деятельностью, а напомню, он политвязень. как раз одрозднение правовой тем, что мы даем грунтовный юрдичный анализ. Да? И на практике это выглядит наступным чином. Мы неким чином сбираем информацию про справу с имя сроками, сродками, на койке мы можем это зарабить, потому что вельми часто мы не имеем полного доступа, да? потому что вельми распасюдженная подписка неразголошивания сбоку адвокатов, альбо сбоку там, родных, там, альбо удельников иных процессов. При этом, когда человек находится под варто, и он сам не может расповести свою версию того, что отбывалось. И часто мы можем доведаться некие подребязанцы справа непосредственно в судовом поседжении. И тому мы как раз спробуем собрать максимальную информацию, то есть и потом принимать некое решение. Да? Потому что нам важно, чтобы оно было юридично докладно обгонтировано. Так вот, когда мы кажем конкретно про то, что... Как мы працуем, то, мы собираем вот эту информацию. А после того, как эта информация собрана, кто-то из юристов любой правооборонной организации, а может делать экспертное заключение. Это, связано с тем, все таки кто, что человек здесь, но что на его про эту справу. И это экспертное заключение, оно грунтуется как раз на тех юридических фактах. Сейчас трошки не хочу грузиться. На той информацию, которую мы собрали, как на переднем следствии, так и непосредственно, когда мы сделали а поседжением у всех максимальных субъектов, то, как ответно, оно вот таким чином выглядит. Есть экспертное заключение по справе из министра Полиенки описывается, учим их обвинувачивать эффективно, что нам ядома, как мы оцениваем доказы, как мы оцениваем там, судовое посещение, даем с на некие материалы, посылаемся на кирующие принципы, там, например, отраслеванные, так любые иные международные документы и стандарты. Это достатково подробязный юридичный документ, да их больше, это великие по объеме, там есть комментарии экспертов, там есть посылки на национальное и международное право, да, все, что просто максимально можно собрать, и вот есть вы да, что мы проанализовали, и приходим до вы основы чтобы заболевольно полторы года из мастер носит носить характер политичному, талаванному переследу за это исполнения гонной публичной деятельности И, отповедно, мы как бы сходим из того, что порушено, и, там потребуем его неоткладного вызволения. Это экспертное заключение тех юристов, специалистов, которые не просто почитали новины про человека и поглядели, чем он занимается, а докладно целком выучили материалы справы, сходили на суд и поглядели. А после того, как делается экспертное заключение, правооборудшим организациям пропоновывается принять совместную заяву. Односно того, кольки, как бы это экспертное заключение лечится а, там, достатково обхронтованным, а, на кольки все-таки наши коллеги поделяют наши позиции, а, и тогда, ответственно, принимается заява, которую подписывают вот, по требованию откладываемого заваления политической вязания Дмитрия Полиенки. Она имеет дату, место, это совершенно суместные заявы, а, так само там есть частка аналитики, вот процитована, которую мы приводили, и мы заявляем, да, что позволяет воли дозволяет квалифицировать социальные активисты и политичные вознаволены. И вот ее список организаций, которые подписываются под даденными значениями. Дата бог, мы не то, что это там один человек, все вырос, что этот человек политвязенец не неполитвязенец. И, звычайно, конечно, в Беларуси, на жаль, как бы, такой статус дает человеку максимость быть вызволенным ранее. Да, того, когда человеку дали полторы годы, и когда он становится объектом для гандлю, когда некий момент Беларусь хочет налаживать стосунки с Ахадом, то эти люди там просто вызваляются по любой южно-процедуре, Белорусские влады уже имеют это работать, и, отповедно шмат кто затекал в таких ситуациях, как его все-таки признали. У нас были ситуации, когда люди казали, что мы не хотим, как нас признавали политвязнями, или у нас был особенный выклик, потому да, что мы с одного боку, в принципе, не нашкодить, а с другого боку, сам факт на явности политвязнь Беларуси, ее наплывая на всю правовую систему. И мы не можем молчать, колебать, там одвольное, беспоставленное переследование неких людей и за их громадскую позицию. Так, например, было со справы Эдуарда Пальчиса, который там в листах писал, что я не хочу как быть политвязнем. Или все же таки мы как бы в некий момент, когда доведались о справы, мы его признали. Так вот, на сегодняшний день список политических вязнений, которые как раз имеют вот, экспертные а, заключения и заявы про оборудование, это как раз Митяр Полиенко и Михаил Жемчужный. Он не великие великий, это, напомню, добро, но, на жаль, они, эти люди есть, эти люди зараз находятся в узнаволении, и им погрожает, достково досково протяглый термин, потому что Михаил Жемчужный, например, служит до 6,5 годов, а, с которых он отсидел еще меньше за три. Да, Тут вы можете лишить, и с митерпыленки еще чекают там полторы годы зняволяне. А, так само мы с коллегами долгий час працавали на тим каб собрать максимально всю информацию про криминальный переслед за всю историю Беларуси. И вот есть такие специальный сайт Политвязни.инфо. Тут как раз собрана информация, тут есть в значении кто такие Политвязни. Там есть некие видеоматериалы, посылки, новины. И так само, тут что мы все не видели, в принципе, тут есть разделы, по яких можно шукать людей за годы, за конкретные справы, за там артыкулы, бок есть чему-то пошуку и у том лику мы подбирали информацию по каждому человеку, спробовали собрать там некую информацию, меняется со справы, кали uh, бачно, что описано, да, конкретно там есть картка такая на сайте особенно, кто был судья по этой справе, кто прокурор, там, кто чем именно куда куда можно писать, да, табак мы спробовали сделать как то изручное сайт, но вот зараз до конца он, на жаль, как бы обновляется, еще в процессе. А, это с таких практичных моментов, и, отповедно, я трошки, может быть, откажу на пытание, якое там и натхнило у тым лику проводить эту лекцию, чему мы кого-то не признаем, то это как раз за нас тем, что вельми часто по справах нам недостатковой информации. И зараз, может быть, ее стадия, на якой мы не можем дать нормальное юридическое обгрунтование и, отповедно, собрать меркование наших коллегу приблизительно отказ шить так. Напомню, спасибо за увагу. Это была третичная частка. Может быть, практичные, альбо любые питания, все, что вы почули, что вы хотите докладнить, можете задавать. Микрофон я готовы передавать. Ну, Будет простей, напомню, когда вы будете выходить, альбо с места я буду повторять ваши питание как бы лучше вать людям, которые нас глядят онлайн. Есть питание? Так, пожалуйста. Пробачусь, я буду, буду разговаривать на российской мове ось бы тут складанная тема вопрос такого плана вот участие в например незаконное как вот, да, квалифицируется властью участие, незаконное участие в каких-то митингах и демонстрациях с одной стороны это реализуется конституционное право на свободу выражения мнения того всего понятно да а, однако со второй стороны есть закон, который э, в Конституции там, э, конкретно комментирует ту или иную ситуацию, говоришь, что так и так в рамках определенным закона. Таким образом, получается странная ситуация. То есть, этот закон становится над Конституцией. То есть, получается, что председатель там, Мингородсполкома фактически трактует Конституцию на свой взгляд. Это понятно. Но в этом случае, допустим, я выхожу на митинг, меня задерживают, какой мой статус оказывается? С одной стороны, я нарушил закон, с другой, вроде как... Хочется отказать, нет? Это хороший пример, и это хороший пример, он показывает две вещи. Первая вещь, это что на самом деле закон может нарушать права человека. И закон о мирных как он там, мероприятиях, он называется... О массовых мероприятиях вот Он э, такой, что он во многих положениях, к сожалению, нарушает международные стандарты прав человека Он, э, в принципе, нарушает э, даже положение белорусской конституции Хотя и эти положения, они очень там плохо выписаны Поскольку там такие вот... там употребляются такие слова, которые, в принципе, к свободе мирных собраний употребить нельзя. Поэтому в любом случае нарушение национального законодательства для нас не является критерием вообще. Для нас всегда ориентиром есть международные стандарты прав человека и нарушал ли действие человека вот эти международные стандарты по правам человека. Если человек вышел на демонстрацию в рамках и эта демонстрация, она мирная, она не, у него намерения мирные, у него ничего как бы, насильственного он не совершал, он ничего не делал плохого, то это классический узник совести. Это классическая первая категория вот этих вот политических заключенных, которые реализуют свои права, и именно за это они наказываются, поскольку их даже в большинстве своих случаев наказывают за участие в несанкционированном митинге, а не за, ну, иногда там за невыполнение э, законного требования работника милиции, но, тем не менее, их даже прямо так и наказывают за реализацию своих прав. Поэтому... Первый критерий для нас – это как раз международные стандарты. И в белорусское законодательство оно во многих положениях нарушает международные стандарты прав человека. Например, по мирным собраниям есть заключение, есть такая Венецианская комиссия экспертной Совета Европы, организации, куда был направлен этот закон для экспертизы. Беларусь является ассоциированным членом вот этой Венецианской комиссии. Там есть представитель... Конституционного суда Республики Беларусь Он был, присутствовал при обсуждении этого закона И есть большое экспертное заключение, которое говорит о том, что во многих положениях он не соответствует международным стандартам Международному пакту по правам человека, стандартам ОБСЕ, Совета Европы Соответственно, в такой ситуации человек он в выборе стоит Ему нужно соблюдать законодательство, либо реализовать свои права права, а не выше законодательства, на самом деле. Поэтому такой человек будет признан однозначно политическим заключенным. Да, я дам, что на период арыш, да, то, как да, то, с момента, когда присутствующим в суде, разумеем, что обвинувавшие итоги формальной присутности подчас мероприемства, то это, конечно, абсолютно довольно расследование по политичных мотивах сколько людей сидело вышло, а некоторые уже по третьему разу туда попали. Mm -hmm. Вот. И когда будет ли это, если будет, то когда. Что? Кто должен писать экспертные заключения, ah. признавать их э, политическими... Ну, может быть, я попробую отказать в неком сенсей про то, что а, мы спробуем с этой проблемой працевать так, что мы назираем непосредственно за массовыми мероприемствами, то когда даем оценку, на койке оно мирное, сразу. И отповедно, там с сповоздавших пишем, что когда массовое мероприятие мирное, волн, где ее закликал, мы не побачили. Поведу любой человек, который переследует за какой-то мирный сход, то мы будем лечить подлинным атоманы такие переслед. И в принципе так у нас такая форма вот этого заключения. И коли мы собираем информацию судов, мы так само разыгратаем увагу, что это не совсем справедливый переслед, и там вот что месячные оглядцы у с правами человека, это к саму судых это потрапляет. Это может быть робится не в каждом индивидуальном выпадку, а робится как бы я как малюнок того, что на самом деле отбывается. Потому что как бы, по администраторуных справок трошки тяжей, про их колькости, к минимум. Что-нибудь додать хочется? Э, да, но все равно тем, кто дает по 15 суток, их нужно признавать политическими заключенными. То есть это, это факт. И, и, и, и вот я знаю, 15, да, тут нужно подумать о скольки. Но в принципе, там не давали мало. Мало суток не давали. Давали 10-15. Да, вот... Все что, вне, все, что выше 72 часов, просто в этом есть, где есть рациональное зерно. Потому что э, нам нужна цель все-таки признания человеком политическим заключенным, чтобы его выпустили. И, конечно же, когда речь идет там, о пяти сутках ареста, то пока вы признаете политическим заключенным, то он уже и выйдет. То есть государство даже не успеет отреагировать. Но вот в вашей ситуации... Да, в вашей ситуации... Как бы сижу. Как бы сижу. Тут нужно наперед говорить, что с момента, и когда вы сядете, вы политический заключенный, да. Так, Тараслава, пожалуйста. Как раз по вашему ответу хотела уточнить. Хотела уточнить по поводу мирных собраний, да, то есть вы наблюдаете, и если нет никаких призывов, хорошо, если, скажем, собрались люди, изначально это мероприятие было мирным, но кто-то из присутствующих начинает призывать к каким-то там гвалтовным деяниям. То как в таком случае оценивается в общем это собрание? На самом деле есть критерии разработаны. То есть если отдельные вспышки насилия не ведут к тому, что все собрание оно становится немирным. Если такое вспышки насилия уже имеют массовый характер, и если к этому призывают, например, организаторы собрания, там, пойдемте громить тех-то, пойдемте нападем на них, там, или давайте не дадим им пройти сюда, все, все давайте сюда на них нападаем. То есть если они призывают к такому насилию, то, конечно же, это теряет мирный Характер такое собрание. Но в большинстве наблюдаемых нами мирных собраний, на самом деле, организаторы не ведут себя так, и у них нет таких намерений. То есть для нас важно, первое, намерение организаторов. Второе, это насколько они могут в реальности, они же не могут отвечать за действия каждого человека в толпе. Да? И вот здесь очень важно, международные стандарты, они выделяют вот этих провокаторов. Роль милиции в том, чтобы вот этих вот людей, которые локальные правонарушения совершают, чтобы их изолировать и локализировать. И чтобы большее мирное собрание могло себе пройти в дальнейшем мирно. Вот здесь скорее возникнет проблема, если имеют такие локальные вспышки насилия, то э, здесь скорее возникнет проблема с невыполнением милиции и свои обязанности, чем с немирной демонстрацией. Но когда э, в, все собрание, как бы, ну, есть критерии тоже, когда оно может потерять свой ну, там, немирный характер, скажем так, обретет. Но на самом деле на постсоветском пространстве 90% процентов собрания не мирные. И как бы мы там не хотели, в основном это провокация отдельных лиц. Даже когда есть противоборствующие мирные собрания, где две группы с разными требованиями, если милиция правильно действует, например, выстраивает, как у них прописано по инструкциям, границу между этими людьми как минимум в три милиционера, нигде населения нет. То есть, а поэтому это все вопрос. Конечно же, могут быть провокаторами сами работники правоохранительных органов. Более того, у нас... Ну, я знаю точно, такие действия доказаны по Украине, когда э, были работники в штатском провокаторами и работниками милиции. Это может быть... И, но это тем более доводит то, что мирное собрание не является немирным. То есть, это тем более... Э, Вопросы здесь больше к государству, а не к людям, которые брали участие в таком мирном собрании. Кроме того, в каждом случае ответственность у нас индивидуальна. Поэтому в каждом случае рассматривается действие каждого конкретного лица. Даже если на мирной демонстрации человек подойдет и ударит по голове милиционера, он будет за это отвечать. И нам будет сложно признать его политическим заключенным, даже если это участник мирной демонстрации. Поэтому нужно каждый случай нам нужно именно немножко разжевать, что делал конкретно этот человек. А там была рука у я это призмеева, и потом Светлана. Владимир, спасибо огромное за, за лекцию. У меня, наверное, два вопроса из двух частей. Первый о понятии мы начали говорить о узниках совести и от политических заключенных. Да, на, на лично мой взгляд узник совести намного неприятным нам не да подходящие к Беларуси, потому что люди не сидят, а они не заключенные, и, по-моему, их тоже нужно признавать политическими. И в этом плане у меня вопрос первый. А как же с преподавателями и как же с студентами, которых выгоняют как раз-таки политическим массивам, даже не составляя административный протокол за то, что их увидели на митинге и их отчисляют? Наверное, они тоже являются политическими. Это первый вопрос. И второй. Когда вы говорили, мы вырабатывали вместе с правозащитниками критерии, я сейчас стал на бог зла, на бог государства, когда вы говорили о том, что мы вырабатывали критерии по, по стандартам Совета Европы, Совет Европы, давайте признаем честно, это чистейшая политическая организация. Она занимается по, полит, только политическими. Э, ну, в большинстве своем. У них самая главная политическая задача. И когда э, или в какой момент правозащитник перестает быть правозащитником, становится, становится политиком. Вот когда Пишется бумага о том, что мы признаем политическим. Да, я понимаю, это правозащитный, это юридический документ. А когда, когда Вера комиссаров призывают отпустить призывать отпустить политических заключенных, или когда спецдокладчиков призывают надавить на белорусский суд, это чуть другое. И здесь уже является вмешательство, наверное, во внутренние дела. Хотя я отлично понимаю, что права человека не являются внутренними делами. Вот здесь он правозащитник больше или политик? Спасибо. Спасибо за вопросы. Первый вопрос. Я специально начал свою как бы, лекцию с объяснения лишения свободы. То есть мы здесь говорим именно о случаях лишения свободы, ибо мы используем такой термин, как политический заключенный. Политический заключенный относится только к тем, кто лишен свободы. И это не просто так. То есть мы сразу же отвели те другие вопросы политического преследования, формы, потому что этих форм политического преследования несчетное количество. Мы их как начали перечислять, у нас было около пяти страниц. То есть в каждой стране государство изощряется придумать свои формы политического преследования. Но и наша была цель, по крайней мере, построить свои действия для тех, кто лишен свободы, чтобы их освободить. То есть конечная цель признание политическим заключенным это освобождение человека либо уменьшение срока его нахождения в местах лишения свободы то есть это конечная цель и именно поэтому мы оперируем только вопросом лишения свободы и именно только их касается политический заключенный термин узник совести оперирует исключительно международная организация международная амнистия и узниками совести признает только Лондонский офис Международной амнистии и никто другой в этом мире. Поэтому мы не используем термин «узник совести», мы не можем признавать людей узниками совести. Именно поэтому мы придумали вот эти вот две категории политических заключенных просто для, скажем так, Легкости восприятия я первую группу назвал «узники совести», чтобы их было легче воспринимать. Но мы не оперируем этим термином, поскольку это термин просто другой частной неправительственной организации, и мы ни в коей мере не хотим у них забрать право людей определять узниками совести. Более того, они в последнее время э, все менее, меньше людей в мире признаются узниками совести. Они более больше используют термин «политическое мотивирование правосудия». И этот термин он в политике сейчас имеет более большее значение. Отно, по отношению к Совету Европы. По моему мнению, Совет Европы это как раз самая юридическая организация, поскольку в ее структуре работает Европейский суд по правам человека, который на сегодняшний день ничего лучше человечества для защиты прав человека не придумал. И это именно юридический механизм, совершенно юридический механизм. И именно на стандартах, разработанных Европейским судом по правам человека, работает Совет Европы и Парламентская ассамблея Совета Европы, хотя она состоит, Парламентская ассамблея именно Совета Европы, она состоит из политиков всех государств членов. Почему мы оперируем этими понятиями? Правозащитники могут использовать политические методы для своей работы. Они это делают для защиты прав других лиц, они делают это для освобождения этих лиц, они не делают это с целью борьбы за власть. Этим мы отличаемся от политиков, и этим отличаются правозащитники от политиков. Поэтому да, мы используем политические методы, мы выходим на демонстрации, мы пишем петиции, мы общаемся с дипломатическим корпусом, мы давим на политиков всеми доступными для нас средствами, будем это делать, но с целью защиты прав человека. И для нас это важнее. Поэтому мы используем да, политические методы. Но мы не политики. Потому что политики они используют эти методы для борьбы за власть. И они будут им выгодно признавать одного политическим заключенным, а другого невыгодно. Например, потому что он отстаивает приятные взгляды или... Там, Неприятные взгляды там, И я их разделяю вот так вот Он наш, не наш То есть политики чаще оперируют Такими понятиями Мы оперируем юридической терминологией И именно вот те основания Для признания политических заключенных Это все юридическая терминология Которая разработана Международными судами Она имеет под собой ну, Сама юридических трудов, скажем так. я сейчас То, что я объяснял, это такое поверхностное и простое определение сложных терминов, которые, например, само руководство у нас по определению политических заключенных, это две страницы. Одна страница преамбулы и две страницы текста. Но к этому у нас семь страниц объяснений. То есть это только к этому тексту, у нас семь страниц объяснений, и там десять ссылок сходит, Но это очень четкая юридическая именно концепция, а не политическая концепция. Я только, может быть, трошки задам про то, что вельми большая домоленность все-таки на узроне державу, а как бы наши задачи переводить это там с политической плоскости в правовую юридичную. Как раз как бы в этом особливость, но жаль такая право человека, на какую варто память. У Светланы было пытание у Виктора потом, так? Два питания. Первое, наверное, начну с более простого, на мой взгляд, вопроса. Да? Это вот оценка, возвращаясь к порчему имущества, оценка вот последних этих акций, за которые уже был осужден человек в Березовском районе, это когда обливали краской памятники Ленину. Хотя же вы дали оценку вот именно этим действием. Ну, вот это первый вопрос. <связано> Я говорю, что об имуществе у нас ограничение только одно, если это имущество оно портится на почве ненависти. Но не ненависти к государству, а к определенным лицам, либо определенным группам лиц. В данном случае э, это тоже не э, почва ненависти к мертвому человеку, да, то есть, который в мавзолеи. То есть вопрос в том, что здесь идет э, это легитимная акция протеста в данном случае. И поэтому, как по мне, у нас нет именно вот это, то, что это, это нельзя говорить, что это насильственное действие, по которому мы не можем признать его политическим заключенным. А нужно рассматривать другие критерии по этому делу, чтобы признать его политическим заключенным. То есть он не, поп... это не те насильственные действия, которые исключают признание его политическим заключенным. Это, я, я не смотрел его полностью дело, но э, именно говорить о том, что он нас, совершил насилие против имущества и поэтому его приговор оправданный я не вижу оснований. То есть, а нужно пройтись по вот этим всем критериям, что в его деле нарушено, тогда сказать, он политически заключен или не политически заключен. Но, но вот эти насильственные действия, в то же самое, когда поджигают там двери зданий каких-то, еще там, там что-то такое делают. Если здесь нет прямой угрозы физическому лицу, то здесь нужно смотреть именно вот этот вот контекст, на, с целью чего это делается. это Если это протест против государственной политики, не на почве ненависти к определенным группам лиц, тогда здесь это нет, нет препятствий для признания его политическим заключенным. То есть эти насильственные действия, они, условно говоря, допустимы. Хотя такой протест мы не приветствуем, конечно же. Но... Ну, и трошки дадам, что сейчас нам значительно простей працовать, коли мы ведаем про справу там, на ранних стадах. Мы ведаем, что узбуджена криминальная справа, там есть первые предметы, есть суд, на кем можем поназирать, а коли уже по постфактум поведомляют, что такого тебя судили осудили, дали там, такие серьезные покарания, то тут вельми тяжко до конца анализ анализники давать этих справу, потому что один из критериев был как раз про справедливо судового как бы выставить их это макшима, нажали то, только вочной, вочной присутностью или пытанием людей, которые там были. В этом случае для меня понятно, что это, но это незаконное действие. Да? То есть для нас всех понятно, это незаконное действие. Какой-то уровень ответственности государство должно возложить, да, то есть это может быть административная ответственность, он может возместить вред, он может там отмыть это, он может там на общественные работы походить там, 15 суток, там есть допустим ну, какая-то грань, которая в принципе в обществе может быть допустима. Да? Но когда там, человеку дадут уголовное наказание за такие действия, там, несколько лет тюрьмы, и сравнимо с тем, что делает, там, например, бандит Третьей ходки, да, но это как-то явно непропорционально, то есть здесь уже вопрос, что это именно политический мотив, его хотят наказать, чтобы другим было неповадно. То есть тогда мы, по, тогда у нас больше оснований для того, чтобы признать его политическим заключенным, но для признания нужно рассмотреть вот это все дело деталь. Да, Последний вопрос все-таки это по делу патриотов вопрос. Там мы, мы говорили, да, уже вы говорили о том, что... Но здесь, по-моему... По крайней мере, политическая мотивация стороны государства, по-моему, она ну, очевидна просто. Почему это не может служить причиной для того, чтобы рассматривать их сейчас на, пока еще до суда, как, политич... как полит... политзаключенными? И Несмотря на то, что большинство этих людей, возможно, там не вели какой-то сейчас ну, были не, не политически активны, но именно по той причине, что они по одному делу рассматриваются. Ну, вот я не могу, может быть, тяжело сформулировать вопрос, но политическая мотивация государства здесь очевидна. вот это наверное, главный вопрос ну, это, <говорит> это, <говорит> это, <говорит> это, <говорит> это я не возьму <говорит> это я не возьму итак у нас есть первая категория политических заключенных эти люди не совершали вообще никакого Преступление, никаких незаконных действий, за которые бы в, в демократическом нормальном обществе им бы вменяли э, какое-то наказание, то есть даже административно даже какой-то штраф. То есть они, божьи одуванчики. Вторая категория политических заключенных они сложнее. По ним нужен в первую очередь политический мотив. Здесь мы смотрим, рассматриваем этот вопрос широко. Действительно, в этом деле просматривается политический мотив. Но нам теперь нужно просмотреть вот эти вот критерии, все четыре, которые у нас есть. А чтобы просмотреть вот эти все критерии, нам нужно четко понимать, в чем их обвиняют. Без этого мы не можем понять, мы не можем. Лишение свободы в нарушении права на справедливое судебное разбирательство уже должен суд идти. Да? То есть должны там не дать свидетелей, что-то придумать, сфальсифицировать. Второй пункт фальсифицированные доказательства, что -то это нам нужно точно знать, что там есть фальсифицированные доказательства. Третий пункт. Продолжительность ли условия содержания, например, непровоциональные? Например, в ожидании суда их держат там уже год. Да? То есть это явно непонятно, почему их там держат. То есть, что мешает начать суд им, если они уже их задержали. А в обычном уголовном деле, с точки зрения международного права, суд должен начаться в течение года. Если человека держат больше, чем год, значит, оснований для его ареста не было. Четвертый аспект, то есть было ли это избирательное правосудие, совершил ли он что-то. То есть нам нужно смотреть именно вот суть, в чем его обвиняют. Если они все-таки совершали что-то там незаконно, тогда нам нужно самим уже разбираться на какой приговор, ждать уже приговоры фактически. Потому что мы только уже после приговора можем сказать, потому что вдруг его оправдают. То есть мы тоже можем не знать на самом деле. Но с другой стороны, вот этот вот вопрос, когда человек на предварительном заключении до момента приговора, он всегда очень сложный для оценки. Потому что мы не... нам очень когда в первом случае это очень очевидно, когда человек не совершил ничего незаконного, для нас сразу же очевидно, что за такое вообще даже задерживать нельзя. Поэтому здесь мы сразу признаем политическим заключенным. А если это сложное уголовное дело, нам нужно разобраться, в чем суть обвинения, какие факты, какие доказательства, что там придумано, что не придумано. Тогда, после этого, мы только... Даже вот сейчас по крымским делам когда идут тотальные аресты людей, там десятки арестованных людей на сегодняшний день, мы не признаем на следующий день этих людей политически заключенных. В каждом деле мы пробуем достать, в чем их все-таки обвиняют. Может, они там действительно придумали какой-то заговор или что-то хотели сделать что-то у них там нашли. Реально ли у них что-то нашли, или у них действительно там, кроме визитки Яроша, ничего не было. То есть, э, и в этом, тогда мы их признаем политически заключенным, но тогда политики на высоком уровне, они слушают то, что мы говорим. Потому что они знают, что, для основ... что мы не просто так их признаем политически заключенным. У нас для этого есть весомые факты и основания. И когда идет диалог тет-а-тет, -а -тет, потом этих политиков на высоком уровне, им выдвигают вот эти... А те говорят, у нас нет политических заключенных. А те, те им говорят, ну, а смотрите, а вот это, а вот эти факты по вот этому делу, а вот эти факты, ну, смотрите, это же очевидно. И другой стороны очень сложно сказать, что это, что это все в рамках внутреннего разбирательства, внутренние дела, это обычная уголовщина или что-то такое. Поэтому именно в каждом деле нужно очень разбираться. Поскольку я в этом деле не разбирался, в деле патриотов, я вам не могу сейчас сказать что-то. Я вам просто рассказал, как работают вот эти критерии, почему важно сразу разобраться. Если на первый взгляд не видно, что они ничего незаконного реализовали, просто свои права, ничего незаконного нет... Например, как здесь говорили, за участие в незарегистрированной организации это сразу понятно. Это сразу статья, которая априори дает нам первую категорию политических женщин. Вот именно, потому что они уже поняли, что так, так нельзя. Они идут в обход, но нам нужно, чтобы держать свою позицию аргументированной, нам нужны тоже, тоже аргументы. Мы не можем просто на основании того, что недемократический режим арестовал человека, объявлять его политическим заключенным. Потому что, к сожалению, есть люди, которые совершают тоже незаконные действия. И государство не может не реагировать э, и просто игнорировать незаконные действия человека только потому, что он политик, а, например, оппозиционный политик. Также есть случаи на самом деле на постсоветском пространстве неоднократные, когда э, ведущие оппозиционные там, люди э, или известные общественные активисты, они э, совершали незаконные действия. Они этим даже иногда злоупотребляют. Разные ситуации бывают. И нам нужно в этом случае нам нужно разобраться какую как с какой целью они действовали что они хотели вообще делать были ли они такие что здесь придумано что нет тогда мы можем аргументированно выступать и тогда мы можем лучше высказаться позже чем сказать глупость раньше это а, наш наш, на наш такой даже вот. на даже на сегодняшний момент нам нужны факты если у нас фактов нет мы не можем так сказать Ну, давайте про юридичный анализ, как бы, вельми тяжко сказать по некаких причинах, потому что, на самом речь, один их, кто володой информации, это адвокаты. Да, адвокаты подпи подписка не Мы, ответственно, не можем там больше-меньше виды ситуации. бы официальный следующий орган, там следующий правильник АдБ, какой виды справу. вышли публично на решете, дали нормальную информацию по справе и сказали, А мы тут всех обвинивших в 287 артикуле нам не подобалось в том, что они там разом ездили стрелять, разом собирали сброю, как по выпадку там нападают, некое хотя сброя там была из-за нам просто не подобалось. Это может быть у нас были б некие подставы, сказать, что просто вот не подобалось и просто там мы Преследует. В ситуации, которая и сейчас, мы на самом деле не можем принять никаких решений. Але, я хочу вернуть увагу, что там одразу амаль после затримания людей, там первый некий дон про оборончесу выступила заявой, где мы казали про то, что мы Подозреваем, что там есть политичный мотыл для переследу. И такая заява публично была. И то, что мы будем за этой справой сочиться, такая ситуация есть. Али просто так откласти все принципы и сказать, что вот нет, все-таки давайте признаем их по интернешней процедуры, у нас нема причин для этого на сегодняшний день. Еще добавлю. Просто вот есть э, какой-то перечень политических заключенных, вот в вашем уме. Вот, можно начинать его там, от Нельсона Манделлы, то есть это, это известные такие личности, которые э, действительно боролись там, за свои права. И мы, с другой стороны, мы пробуем как бы просто так в, в этот момент признать в один ряд, поставить и вот этих людей просто потому, что нам так кажется. Мы считаем, что это безосновательно и это немножко легкомысленно. То есть мы будем говорить о политических мотивах власти, да, это может быть. Но признавать их политическими заключенными, это, более выс... это практически самый высокий уровень того, что мы требуем то есть от государства. И чтобы сказать вот этот вердикт, вынести, нам нужны очень серьезные основания. А сейчас мы можем требовать открытый процесс. Мы можем требовать, например, представления, информации о деле, что не может быть засекречено, как в деле «Жемчужного» было. На самом деле не может быть, даже по закрытому уголовному делу, э, приговор должен быть открытым. Не может быть, как в советское время, засекреченные приговоры. Что это за нонсенс? Есть гласность судебного производства, как конституционный принцип, это не может быть э, такого в государстве. Просто. Все э, судебные приговоры должны быть публичными если там есть государственная тайна она должна из этого приговора быть исключена но суть приговора должна быть понятна обществу а то что происходит в стране это не всегда приемлемо к сожалению и вот мы будем вот эти требования можно выдвигать и нужно выдвигать но признавать человека только на основании этого Политически заключенные это не совсем правильно. Нужны более серьезные аргументы и доводы. Да, ну и плюс мы казали про право на оборону, что были проблемы, и что нам люди не могли по пономеры крестаться до помогает адвокату. и Так само уже про нечто свечить, или это еще не подстава а там для принциповых заключений. Спасибо. У меня вопрос в целом к весне. Никитенко, Виктор, блогер. Как вы мониторите в целом вот систему изнутри, то есть те люди, которые попались тирану Лукашенко, скажем, э, и он их сместил с должности, посадил в тюрьму, ну, в частности, э, вот, мэр Гомеля, бывший, которого посадили за некоторые там дела, связанные с э, квартирами, продаж квартирами, и его посадили, где-то там держали в тюрьме, в общем, как вы относитесь, не только к чужую еще, как вы относитесь к таким, скажем, делам, которые внутри самой системы происходят. Политически мотивирован, ведь тиран, когда смещает своего подчиненного, да, там, не понравилось ему что-то, он его в тюрьму посадил, там, а может вообще убить там, да? как, к примеру, Юрия Захаренко там, и прочих, прочих, которых мы знаем, вот. Как вы мониторите эти вот дела? с внутрисистемными разборками. Спасибо. Ну я как раз прыгал с Юрия Захаренко, про то, что он в некий момент с державного политика стал заниматься грамматской политичной деянностью. Да? И один no, из я как раз про то, что на момент как бы, да, там, его, мы можем сказать, что он там, не веду, мог реализовывать некие правы, связанные с свободой исхода, и тому именно там свободное меркование, выказывание там, занимался громадской деянностью, именно это за это его переследовали, да, и было конкретное помство. Как бы мы на даде на момент, на жаль, не можем заниматься там всеми криминальными справами в державе, да, и как бы Мы занимаемся справами а, публично-резонансными, а тогда нами с реализации конкретных правов. Так, Чем занимались какие правы, конкретная реализация каких правов занимались а там, чиновники, очень а, тяжко вызначить. И тому, как бы нажали в эту сферу, мы покой не можем похопить и не можем комментировать этой справы. это справы. Может для тех, быть... Занимаются оппозиционными вещами. Но... Это не комплексная работа. А, ты, кто занимается реализацией своих правов в разной форме, а по погляду бывают вельми розные люди, на самом деле, да? Тобок и в какой ситуации они становятся под переследом, это вельми по-розному по бывает, там нельзя сказать, что это вельми завушено. Просто мы физически не можем заниматься всеми справами, правами. Ну, как бы на кольки... да, на кольке а, Там было пытание у Вяческих. Жедаю, вспомнится так называемая справа антифашистов? А, ну, ведомо, про что еще позволяюсь. А, Каливидовошно, да, там были некие волтовые деньги, супроцессобы, я это все пошел, разумел, да, это полный критерий, который, может быть, и на полном этапе человека с признание его полезненным. А калий судового посещения высветляется, что а, потерпелых как бы как таковых не снуя что суд, берет на себе такое ось, право признавать, потерпел, да, потерпел, Клиноват сам потерпел, обновляется уже своих неких исковых потребований от э, некого, там, скажем, ну, пошкожений некого им нанесли. И тем больше, тягом с того посвежения, высветляется ну, непосредственно такой видовочный тиск силовиков на удельников процесса, на сведок. Коли там шматликие порушения высветляются социалкам этого всего, и у концы мы имеем вынеком а, ну такие темершальные велизарные выроки, вот там десять годзе пришим, там так само фигурую, вот той самый факт неких не зарегистрированных, як бы супольностей, удел равниства ими, что является с боку башни державы неким аттершельным моментом что, перешкожаю, скажем, тут вот больше пильно разобрать дадим справу конкретно с ноги полуторусцев справа антифашистов, а, справа фанатов МТЗ. Вот по второму, второму этому криптеру полезным или Мне хотелось бы комментарий по этому. Дякую, я тогда попробую отказать. Я просто трошки сочилась за этой справой Но во-первых, нюансы этой справы в том, что ее ситуация, когда люди не здесь сняли волтон к денью, а их обвиняют в том, что они здесь Тут же ситуация такая, что все виноватые признают, что они там уденешили в волтонных денег. Только они кажут, мы там, да, били, там наносили удары. И тут очень тяжело бы сказать, что нет, все не так, потерпелых их претензии, значит, не было волтонных денег. Пока нажать критерий волтонных денег, он до этого не сходит в начале, как бы, вот ситуация такая. А, Что-то точно, как бы, в участки да, там есть а, то, что выкликало от нас полную вакуум, это артикул 193, переслед за организацию, которая ставила перед собой волнованные меты, а, и тут было бы очень интересно, конечно, доведаться, учим, непосредственно этих людей обвиновачивали именно в частности 193, потому что, например, юридично, розница по между 193 и 287, в котором, вот, по справе Белой Легиона, зараз виноват, там не принципово, только в том, что в другом выпадке повинны ведать все, примерно, Сброи у других людей-удельников. В принципе, под закон об зброи подходит до перцовые баллоны. Я думаю, что хлопцы так само ведали, что один у одного, у кого есть там, некие ножи или баллон. Но это не про то. Про то, что, на жаль, процесса да, по справе антифашистов была в закрытом режиме. И у тем лику как бы, мы не ведем в полном объеме, каким чином доказывали, трактовали именно этот артикл 193. И на сегодняшний день эта информация все еще закрытая, потому что там, и адвокаты под подписка не разголошивание, и мы чекаем максимальности, когда публично, например, в апелляционном порядке будем максимальность почуть, все-таки учим конкретно виноваточных в частности 193, и как бы, может быть, про эту участку мы можем сказать, что она там беспоставно, там великий термин, для воловика, например, там, альбо, там можем поглядеть по нижнему пункту про то, что их выборы, что наверное, этих людей преследовали, или того, что там за некие особные речи. Вот про этих пунктах мы можем проанализировать, но уже коли будет целка вся информация на сегодня все информации нажали нема и присут, например, никто представить не может. <coughs> да. Дякую. Еще хотел запитать, то Факт здесь не холотовных никаких денег, он, в принципе, уже априори одразу выключают человека с признанием никим, не глядя на то, что по никому никому нанесено не было что штраф там некую, там, ну, все просто так и хуже, там было разбито шкло, их одразу выплатили и Минстранс как таковой, иска высыл как бы ну забрали, то бок этого в любом упадку все равно человека выключают автоматично и навод то что я несколько больше то что видовошный перслед был за, за минавито удел делу конкретных ну супольностях у конкретных там фанатских рухах у конкретных переслед за идею, все равно был это видовойшное как бы было навод показания у навод Судья брал Бог. бок, сказал, что губас, выкликал, ну, губас нам допомагает, То как это все ровно не робит никакой, да, Махшымасти. разглядеть, следевать по гэтым критериям. А, ну, там есть там, на самом деле, ни одного человека, там есть, что он только разбил шкло, а у него вот, там есть другой эпизод, заголовнованных денег какие как раз человек не признал, и каких там доказал, там, я, например, не почула в суде. Тобок, а у уже, как цалком доследовать эту справу знаки, и дать знаки, как улечить это все, как бы, жаль, тут нам потребны цалкам все материалы, и вот, чекаем окшимости представления их. Али как бы это справа, правда, вермия и она как раз там с модульными критериями вельми тяжко отповедать. Али автоматично признать политвязнь на сегодняшний день мы безусловно не можем, а под другие категории токи коли будут весь объем материала и будет экспертное заключение. На жаль так. Ну, как бы, там по справе антифашистов закрыта была только частка процесса. Мы чули то, что наказали, и чули в чем признают свою вину, в чем вину свою не признают, и там уже было трошки простей, из этого Робить минимальные высновы. А коли, например, по справе так называемых патриотов весь процесс сталком закрыть, только честно -за всего у нас будет значительно больше нагоды признать этих людей там переследованными политических мотивах, потому что будет видовочно что есть хавать такое, там, что не максимально показать публично. Как бы у нас позиция по передней официанту, я не могу, конечно, некой казать, но я, как бы, я допускаю, что такое мокчима. Mm. Mm. Mm. Mm. Ну, с момента апелляционного разгляда справа случайно становится уже публичная, и можно будет ознайомиться и присудничать. Mm. В оши не призначили разгляд Минским городским суде. Мы чекаем на дату. Mm. Еще питание все? питание нема? Цудовно. А, дякую великие вам за удел. Дякую за цікавые питания. Запрещаем завтра вас на а, другую лекцию по теме, по теме как раз, принципов прооборончивой деятельности с а, Валентином Стефановичем. А, и так само можете брать там, наши визитовочки. Неде у нас там был на вот поперка, коли вам цікаво больше давец парламентарскую службу, можем прислать вам мейлы. Где у нас планшет? Есть. Да, можете взвертаться, даваться. И чекаем вас на наших мероприятиях. Дякую за Увагу и дякую нашему лектору.